И что? Брат Воллер от правда, всех спалил? Просто за то, что они шептались? Да. Ему показалось, что они перешептываются, сговариваясь убить его. Ему показалось? После сражения при Дурби мне тоже всюду кажется предательство. Но жечь людей просто за то, что показалось. Он часто в своем Ленценберге перушки с прусами устраивал. За пару недель до поджога, по словам Волерода, на перу кто-то потушил свет, и на него напали. Постой, как потушил свет? У них там что, одной свечой все освещалось? Ведь это невозможно, незаметно потушить свет на перу. Согласен. И есть версия от участника событий на Налубуса из Квединого. Налуба? Да, он прус. Это младший сын Склода, погибшего за нас при Дурбе. Я знаю, Налуба, но он же из самби. А Вольжет, наместник в армии с Танги. как он там оказался? То, что он из самби, это его и спасло. Он гостил в Натанге, и его привели на тот пир, на котором погас свет. Но во время пира с пожаром он был уже дома. Так что у него за версия событий? Говорит, что там все сильно напились. Волерод спал на столе, за его спиной в проходе стоял мощный канделябр. На лубус по пути в туалет задел канделябр, и тот обрушился на спину стоящего Волерода, Порвал ему одежду и погас свет. Вот как! А почему он сразу не признался Волероду? Не рассказал ему, как все было. Говорит, что рассказал, но он то ли не поверил, то ли забыл потом на утро в перепоя. Ему сказали, что прусы не нападают, будучи гостями на хозяев. У них за подобное коварство принято сжигать злодеев. Но это Вольрода не убедило. Так вот, как ему эта идея, языческой расправы, на ум пришла. Удивительный наш Вольэт, брат! На Лубус хочет суд подать на Воллерода за жестокое убийство подозреваемых без следствия. Что ему ответить? Скажи ему, что Воллерод обладает полномочиями судьи над вармами и над тангами. Это значит, что он наказал предателей законно. Что? Он запер людей в своем деревянном замке во время званного пира и заживал всех вжел. Это законно? Брат, мы не можем наказать Уоллерода. Он фокт над крупной территорией. Вся наша система контроля развалится, если мы позволим допустить сомнения в ее непогрешимости. Не беспокойся, Налуба. Он предан нам и не опасен.